Друзья, в сегодняшнем видеоролике мы с вами обсудим, как же обрезать ненужный видеоролик, уже загруженный на ваш YouTube канал. И именно ту часть, которая вам не нужна. Плохо со звуком, плохо с картинкой или может какая-то интеграция как раз с данным человеком, с которым я прекратил с России. Продолжаем делать санкции только уже со стороны блогерства. Если вам интересно, досмотрите видео до конца. Добро пожаловать на канал AppleExpert. С вами Владимир. Ситуация в том, что вам нужно обрезать нужный видеоролик. Часть, именно кусок, чтобы склеить уже сам видеоролик. И который был полноценно использован для вас, как вы хотите его предоставить. Но уже без нужных участков. Давайте же мы переместимся в творческую студию и сделаем это. Вот, ребята, сейчас покажу на примере одного видеоролика. Вот здесь у меня интеграция от нашего Рашиста. Я тоже в протест россии прекращаю сотрудничество с человеком нажимаю редактировать и показываю вам как все таки обрезать нужный видеоролик то есть именно интеграция нажимаем обрезка здесь нажимаем разделить то есть мы сначала выбираем тот участок где у нас реклама начинается это вот здесь где 3303 разделить и примерно уходит у нас под минуту 14 и 51 оставляем отметочку здесь мы просто зажимаем перетягиваем все нажимаем посмотреть это именно тот участок вот где наша рекламка мы можем с вами сейчас нажать увидеть то что реклама здесь у нас заканчивается а здесь начинается то есть если мы нажмем здесь воспроизведение у нас автоматически с этой рекламы перекинет То есть то что мы обрезали и дальше у нас идет Именно уже даже чуть-чуть надо переместить буквально. Сейчас мы это подкорректируем, чтобы это все было четко. То есть где у нас 51 секунда, мы ее чуть-чуть сместим. Вот. Чтобы после... Это у нас ничего не высвечивалось все считайте мы уже выделить то ненужное место которое нужно удалить то же самое если у вас будут какие-то проблемные участки со звуками еще что-то жмем посмотреть все и сохраняем здесь нам говорится сохранение изменений ограничения видео свой на тратата на обработку изменения может быть несколько часов в течение этого времени текущая версия видео будет доступна зрителям внешние э, носить другие изменения в роликах будет нельзя при желании вы можете закрыть страницу все мы это дело сохраняем. И, естественно, у нас идет это все дело в обработку. Мы это оставляем. Но уже того участка э, нам... Тот участок уже будет убран, который нам мешал. Вот и все, друзья. Поэтому, чтобы поддержать мое видео, конечно же, подпишитесь на канал, оставьте ваш лайк, оставьте ваш позитивный комментарий. Для меня это будет очень приятно, и поэтому будет мотивация делать больше для вас контента, интересного и полезного. Дальше больше, скоро увидимся.